Слышь, стрелка! есть бабусы что ли? Карин, я разберусь. Аблокат, Атака! Ваген! Атака! <свист> ммм, голубика? Не, волча. Я ей жопу натираю, как с крабом. Ты чё, блядь, широкий, широкий? А Слышь, овца, И ситуацию разрулили. Хорошо. Меня сын бросил, потому что я страшная. Ну какая ты страшная, ты красивая. Да, <свес> ты готовить не умеешь Да, умеешь не готовить. <свес> Почему ты плачешь? ее сын бросил. <свес> ну конечно, она такая страшная, готовить не умеет. Ну <свес> <Да>, Карина. Ты... <свес> Подтвердил. Я хочу, чтобы карантин закончился через неделю. А я хочу похудеть на 10 килограмм. А я хочу бороду. Борода. Чё? Я просто думал, что вы загадываете что то незбыточное. Карин, а что ты будешь делать, если тебе твой парень изменит? Ничего. Сосиска. Вообще ничего. Вообще ничего. Яйца сломала. Вот это характер. Блин, животик болит. У собачки боли, у Нет, Кариночки... Мне собачку не... жалко. У рыбки боли, у, у, да у, у Кариночки не болит. У рыбки тоже жалко. Да такого не жалко. У бывшего боли, у Кариночки не болит. Все прошло. Пирожками. Я тут лишняя. Ну да. Прекрасно поиграли в уно. Анжелика, вы готовы быть обшлепанным? Да. Готовы. Раз, два, три. Сладкий лещ. Да? Приятно. посмотрели <смех> Заебись, Люха, пока. о карин ты кофе сделал я возьму да спасибо о кофе ты же сделаешь еще? забрала о карин кофе спасибо карин так хочу чтобы брави стал мужественнее а что не так да привет девчонки <смех> а -а -а -а -а! подкачаться чтоб надо ему а, да да подка... Я всегда понимаю, это всегда, да. Мы думаем, обратиться к врачу, или это нормально? Это нормально, это просто кривляется. Не страшен никакой огонь, не знаешь, почему? Все просто, я сама. Я такая же хуйня. Девчонки, а вы слышали, что можно в салон записаться? Там, правда, очередь такая огромная. Ну, мне не надо, мне все хорошо. Да мне тоже вроде. Да, мне тоже не надо. А, ну, И все побежали. Блин, а, ну Я нет нет. Не нет, нет! Видела? Нет. Видела. Нельзя на столе. А борода идет. Девочки, чтобы вы понимали, он первый раз красит губы. Рамис, покажи, пожалуйста, ты этого достойный. Отлови, ты этого достойный. Идеально ровно. фоне ТВ. Бля, холодильник. Их, я же самый дорогущий холодильник. здесь какие-то долбоёбы заселились, а. Ага. А ещё он приболел, и обычно он в него есть игрушка, а сейчас я его везу. Какой нос? Ставьте лайк обязательно, пишите комментарии за лучшее, от буду отправлять по пятерке.